Меня зовут Владимир Вас. Анастасия. Очень хорошо. Анастасия. И поздравляю вас, вы попали в волшебный автомобиль, в котором можно Сам. проехать бесплатно. Мы с вами едем с пункта А по пункт УБ. Б. Между прочим, мне пришлось круг делать. Ну да. Время олимпио поездки вы отвечаете на вопросы. Если к концу поездки вы ответите на все вопросы правильно, то поездка будет для вас бесплатно. Шикарно. Как началось воскресное утро. Да, я волшебник. Только не грустно говорить.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 Вы же тыкаете, а я за рулем. Удачи. Аппарат для дыхания под водой при погружении. Аквашланг, акваланг, аквапарк, аквариум. Ну, я думаю, здесь без вариантов. Акваланг. Аквашланг? Смотрите, вот так вот. Тык, и так все Один раз нажал, дальше тыкаете. Это был правильный ответ, дальше. вы боялись. Я ничего не знаю, я не смогу. Я не боялась, это было неожиданно. Сюрприз! Идем дальше, следующий вопрос. Что приятного люди обычно желают друг другу перед принятием пищи? Мысли, сновидений, аппетита, пищеварений. Аппетита, приятного аппетита. Ну, это логично. А кто-то это знает? Так, где желаете всем своим близким? Конечно, не знайте. столько общего. Идем дальше, следующий вопрос. Как еще называют салют? Феерия, фе... Салют? А, мне кажется, что слют Что-то новенькое. Феерия, фей... Фейверк, деньги на ветер уже. Деньги, деньги на ветер, да. Это тоже подходит. Но мы остановимся на фей... Фейерверке. Ну, давайте. Там да, было удивительно, если Хотя, что удивительно? Что на деньги на ветер. Ну, с другой стороны, но, это же праздник, это, да. приятное, да, да, да, ощущение. Да. воспоминания. Чем является Антарктида? Вот. Островом, планетой, горным хребтом, континентом. Континентом. Не забывайте, с подсказки, естественно. Ну, я пока можно... Уверены, сказать, да? Ну, я надеюсь, что это не горный хребет. Нет, но ну то, что это не горный хребет, это факт. А я вот что-то... мне меня пикеография плохо в школе была. Идем дальше. Каким обезьянам относился пират, сыгравший в фильме «Полосатый рейс"? А, все, вспомнил фильм. А вот я не очень. Ну, где а... они там на корабле плыли? Я помню, в детстве ну, да, смутно, но я его не пересматривала. Ну, варианты давайте перечислим. Шимпанзе... Павианы, мартышки, макаки. У нас подсказки есть. Во-первых, мы можем позвонить кому-нибудь. Да? Ну, например, вы маме можете позвонить. Или кому-то из близких, кто пересматривает этот фильм. Периодически. Mm -hmm. Также у вас право на ошибку. Если вы ответите неправильно, мы просто продолжим. Но уже право на ошибки не будет. Mm -hmm. У нас есть подсказка от коллектива таксопарка «Фортуна». Mm -hmm. Вот. И убрать ну, два неправильных ответа. Убрать два неправильных ответа, наверное, было бы логично в том случае, если бы мы. Ну, если у вас были бы какие-то предположения, да. А так как никаких предположений, да, то, наверное, Давайте я позвоню мальчик. Звонок надеюсь, она, маме. Надеюсь, она возьмет сейчас. На громко связь, пожалуйста. Боже, не Потому что я попросила посидеть с ребенком, и, возможно, они заняты. Или напишу, мне поставили, чтобы никто не беспокоил. Да? Ну, да. сейчас думает, блин, звонит, переживает, там, что с ребенком, все нормально, что названивать. Да. Да? Я так понимаю, один раз, да, можно звонить. А кому вы втором хотели бы? Папе, если он рядом с мамой? Нет. Кто рядом с мамой? Кто мог бы ей дать трубку. Кто у Она А другому человеку? Ну давайте, в давай. виде исключения. Я надеюсь, это моя... Вот Жена просто... моего брата очень... Эрудированная. Да, и... В отличие от брата. Нет, почему? Вот, молодец, правильно. Но если уже и она не возьмет. Да, тогда уже все. Тогда будем считать использованный этот сказ. Катюш, привет. А, привет, говори. Слушай, это такое дело, я вот сейчас еду в такси, и я попала... А... На вопросы. А, Что-то типа игры... А, поможешь мне? Я вот просто не помню. Слушай вопрос. каким обезьянам относился пират, сыгравший в фильме «Полосатый рейс»? Ты помнишь такой фильм? «Полосатый рейс». Ну где они на корабле, помнишь? С тиграми. С тиграми. С тиграми? С тиграми? Да. Там была маленькая обезьянка. Ну, есть такой вариант. Я еще даже варианта тебе не скажу. Она что сказала? Макака. Макака? Ну, ну, вы в праве принятия этого Ну, того, все, говоря. тогда я... Потом Хорошо, расскажу. Давай. Потом давай. расскажу. Да? Давай. Ну, давайте ответим. А как? Ну, в принципе, если вы даже неправильно сейчас ответите, ну, ну максимум не будете с ним неделю разговаривать. Ну, ну две недели. Это было, право, это было право на ошибку. Мы с вами ничего страшного продолжаем. Итак, использовали право на ошибку, использовали звонок другу. Осталось убрать два неправильных ответа и подсказка от компании от mm -hmm. таксопарка «Фортуна». Как называется традиционная грибная лодка в Гондола, шлюпка, каноэ, чел. Я предположу, что вариант А. Гондола. Я тоже, наверное, так предположил бы, если бы был на вашем месте, но я же... Правильно, да. хотя бы перенервничали, да? Ну, а, а вдруг, а вдруг шлюпка? Не, ну да, в Генеции же не на кондулах. В я думаю, тут все взаимосвязано. Так, следующий вопрос. Какой Новый год отмечается в России в ночь с 13 на 14 января? Прошлогодний, ветхий, древний, старый. Я думаю, старый. Я то что у нас как-то в семье наша традиция старт Нового года включить, не знаю почему. Ну, провожать деньгами. Да, да, да. да, да с, начиная да, да, да, с 31 да, да, да, да. по 14 а то и по 19 можно. в принципе. Начаться. А там что, у нас Рождество? Ага, крещение. крещение. Как называется хозяйство, занимающееся воспроизводством племенных лошадей? О. Варианты? Мустанговая лаборатория, лошадиная фабрика, конный завод, жеребячий треск. Можно два неправильных ответа? Да, ответ? давайте убираем два неправильных ответа. Ну, наверное, конный завод да? Как бы логично, мустанговая лаборатория, ну, тоже прикольно звучит. Звучит прикольно, но не факт, что это правильно. И у нас осталась только подсказка от таксопарк Фортуна». Угу. И мы почти доехали на Масла, еще 2 километра. Так. Это прекрасная что дорога. может быть генетически модифицировано? Газеты и журналы, фрукты и овощи, овощи гвозди, кирпичи, соль, спички. Ну, я, ну, я думаю даже, что это фрукты и овощи. Вы смотрите на меня, как будто я хочу, чтобы я вам подсказал. Ну, конечно, а? Почему бы нет? Мы же с вами не договорились вначале, что не заплатили мне 50%, 50 за поездку. Так, следующий вопрос. Кто такая? А как вы туда ребята? Коростель. Коростель. Коростель? Кто так? такая? Это значит, женский род? Да. Коростель. Мышь, птица, стрикоза, рыб. Знаете, я вот больше чем уверен, что в этом разбираются сотрудники сопарка Форту. Вот они вот, я вот уверен на 100%, что они в этом что-то понимают. Но, с другой стороны, и у вас есть шансы ответить правильно на этот вопрос. Я могла бы. Ну вы знаете, а Что вы предполагаете? Вариант Б. Птица. Кора, стиль. Корость, кор, кору стилить, да, допустим. Ну, кора стиль. Я не Я, честно, не знаю. Ну, давайте подсказ. Okay. подсказки. Итак, передрессован вопрос коллектива таксопарка Фортуны», там спорят, дискутируют, дерутся. Mm. И большая часть коллектива считает, что это вариант «Б», птица, так же, как вы думали. Вы вправе принять этот вариант mm. или все-таки свой предложитель? Ну, давайте все-таки остановимся mm. на варианте «Б». Итак, мы использовали все подсказки. Мы ответили правильно, что вам сказать? Спасибо. Правильно. подсказки, доехали, очень интересно, очень весело. Вспомнили добрым словом супругу брата. Ну, не забыли, по крайней мере, про нее. Господи, что же он так медленно едет? Да, он специально так да, едет. Вы... У нас еще остался один вопрос. Да, мы еще парочку успеем. Читаем. Как называется холодный черный кофе с бломбиром? Вариант С. Я буду даже. Они не глядя. Не глядя, да? Капучино экспрессо Глясе или по-турецки? Я думаю, что вариант С. Да, это мой любимый кофе, если что, также мы знаем. Так, чуть-чуть остаться. Следующий В какой пьесе Чехова среди героев нет доктора? Нету. Нет. «Дядя Ваня», «Вишневый сад», «Чайка, три сестры». Не очень я знакома с пьесами. С творчеством да. Чехова. Подсказок? Нет. Нет. И мы почти приехали. И мы приехали. И так всегда. Интрига. Вот это то, правильно Да. Ну, смотрите, даже если вы сейчас ответите неправильно, в любом случае вы ничего не потеряли. Ну, да. То есть вы только приобрели положительные эмоции и незабываемую повестку, которую вы будете вспоминать и пересматривать. Четвертое Теперь мы все знаем, что это да. Без да. Итак, так. нужно принять решение. Я нужно завершить повестку. Угу. Давайте мы остановимся на варианте, конечно, это здесь. Это третья. А чуть-чуть. Ну, вас... да. Я ж что и считал подъезды-то. Давайте остановимся на варианте. Три сестры. Давайте. Честно, вообще просто вот, вот угарь. Вот честно, я тоже ничего не знаю. Ну, Теперь вы знаете ответ на этот Теперь вопрос. Я буду спасибо вам большое. Вам спасибо большое.